Всем привет, вы на канале компании Радио в этом видео мы расскажем вам о различиях в автомобильных радиостанциях, а именно в моделях Мегаджет MJ650 и 600. Для начала углубимся немного в историю, уже более 15 лет назад на рынке появилась модель Мегаджет MJ600, с тех пор она претерпела некоторые изменения, но по прежнему остается одной из самых популярных среди моделей автомобильных себе радиостанций, Мегаджет MJ650 Впервые появилась в 2013 году и пришла, так сказать, на смену старой 600 -ки. За все это время также претерпела некоторые изменения, но коснулись они в большей степени лишь внешнего вида. Итак, в чем же разница между двумя этими радиостанциями? По функционалу всего два серьезных отличия. У 650-й появился быстрый переход между нолями и пятерками нажатием одной кнопкой. Когда как у 600 для перехода необходимо на выключенной радиостанции зажать клавишу ДВ и включить рацию. И только тогда появится индикация в виде цифры 5 на дисплее. Это будет актуально, если вы вдруг захотите послушать радиолюбителей, ведь их вызывной канал находится на частоте 27200, или же вы занимаетесь перевозками в другие страны. Во многих странах СНГ частота дальнобойщиков 27130, тогда как в России 27135. Помимо этого у 650 моделей появилась ручка чувствительности приемника или аттенюатор функция эта необходима при сильно зашумленном эфире например во время прохода когда много голосов в канале и дальник слушать не хочется потому что их не разобрать можно ослабить чувствительность приемника так чтобы они не мешали присутствует также небольшое отличие в тангентах радиостанций прием и передача работать будут а вот дополнительной кнопки, увы, нет, если переставить тангенту от 650 модели на 600-ю радиостанцию. Внутри рации серьезных различий также не наблюдается. Разные ГУНы и ОНЧ в расчет не берем. Выходной каскад построен на транзисторах 2078 и 2314. Процессоры на обоих моделях, как ни странно, все еще самсунговские. В итоге большой разницы между двумя этими моделями радиостанций. Нет. И если вам не критично наличие новых функций в 650 модели, то можно смело покупать любую из них.